Мишка кашалапый по лесу Шишки шабилает и в калант крадёт. Вдруг купала шишка, про мамышки лоп, Властью девша мишка и ногой и топ. Больше я не буду шишки шабилать, я бы я белоку буду крепко спать.